Всем приветик. Совет от судьбы. Расклад до здоровья. Какой совет будет от вашей судьбы? На что обратить внимание? Какой к сфере жизни? Так, какой к сфере жизни? Надо обратить свое внимание. Так. Совет в финансовом плане. Также к своему здоровью, к своей энергии, к отношению. Вы сами принимаете, как относиться к деньгам, к здоровью. Также если вы будете правильно относиться к финансовому плане, то у вас деньги будут копиться, если вы будете их не все тратить. Половину только тратить, а половину оставлять. Оставляйте половину денег, и у вас будут финансы обязательно. Так, совет от судьбы. В плане финансов, если вы будете именно половину тратить и половину оставлять, деньги у вас обязательно будут. Они будут у вас умножаться, прямо умножаться именно на ваших глазах. Вы увидите, как они будут все больше, больше и больше. Все, намного больше у вас станет денег. денежные энергии у вас будет. Открыть денежный канал если вы будете относиться именно с любовью в плане финансов, именно стараться хорошо относиться к деньгам, например, бумажные деньги их вот не комкать, не складывать, не мять, а именно красивые их выравнивать, ложить в кошелек, либо же еще куда-либо, я не знаю куда еще можно положить, ну также вот в копилке, в сейфе, в книге, кто куда положит, главное их не комкать, не портить, что-либо как-то там их пытаться повредить, их надо только обязательно хорошо вот разглаживать, вот так вот, чтобы они были вот ровненькие вот так вот положить красиво, чтобы они у вас лежали, они а вот не комкать, именно с любовью относиться к деньгам, говорить Именно то, то, что вы хотите куда-либо их потратить, например, определенную сумму вы решили распланировать на то, что нужно и важно, оплатить что-то надо, а другую сумму вы можете уже на что-то копить. Именно распределить, куда вам надо разложить денежки, и вот, или написать такую-то сумму, Это сюда сумму, эту туда, это на мечту, а здесь надо оплатить, то есть вот так вот. Или вот деньги разложить, и также написать это на мечту, это оплата, что-либо надо оплатить, это вот на питание, на еду, на продукты. Колесо фортона. Счастье в вашей жизни будет. У вас будет умеренность. Умеренность во всем. И финансовом, и в здоровье. Также побольше фруктов кушайте и обязательно пейте. Кто-то теплую воду пьет, кто-то прохладную воду. Но воду обязательно надо пить. Относиться к своему отношению хорошо, чтобы у вас была энергия. А по поводу перекусов, которые в сухомятку, это нежелательно. Даже вот те быстрые, не то что быстро, а вот деньги, которые тратятся на сухомятку, вы можете своему здоровью повредить. Обязательно относитесь. Если вы даже что-либо покупаете, вот тратите деньги на еду какую-либо покупаете, даже вот если там, быстрого приготовление или же сами готовите, вы обязательно пейте с водой, с теплой водой или с прохладной водой. Не забывайте пить воду. Мы состоим большое количество из воды. Наша энергия, наш организм питается не только едой, в большем, не то что в большем количестве, а именно необходима вода. Вот как солнце необходимо всем нам, так же и вода необходима нашему организму. Отношения по поводу своего здоровья, к окружающему, к личной жизни, к своей душе. Стараться понимать, именно так ли вы относитесь, такое ли отношение вы хотите. Либо же вы должны уже подумать, как можно еще по-другому к себе относиться, к своему, к своему здоровью, к окружающим людям. В отношении любви. Все свои. Или думаете, что вот вас никто не любит. Все свои желания, в плане любви, обязательно говорите. Говорите себе. Говорите другим, кто вас окружает. Даже в отношениях с финансами. Если вы думаете, что вы не справляетесь вы не можете иметь самоконтроль, то у вас будут силы, чтобы справиться со всеми трудностями. Даже вам надо начать думать совсем по-другому. Думать в плане энергии, отношения в любви также попытаться открыть глаза именно на то, на что вы закрывали, о чем вы не хотели слышать, попытаться понять, а почему мне это не нравится, по какой причине, может я не так сделала, или я не так сделала, это надо все обязательно по отношению к себе, попытаться это все понять и судьба вам также показывает на то, как вы к себе относитесь, как относится кто вас окружает, к вам как относится, также в плане любви, в таланте, как вы себя видите со стороны, в плане здоровья, в плане энергии, относитесь с любовью к себе, к другим людям, и тогда у вас будет гармония. И у вас будут и финансы, и энергия, и здоровье. Если вы будете относиться ко всему ответственно, справедливо, правильно. Ваша награда будет ваша любовь. Также отношения к самим к себе. Отношение к здоровью, к финансам. И у вас будет намного больше энергии, чтобы не то что сэкономить и накопить, а еще с радостью исполнить свою мечту, потратить именно ту сумму, которую вы так долго попили, на то, то, что вы хотите. Вам будет это в радость, наконец-то исполнить свою мечту, свои желания. Главное любовь к себе, к другим людям, стараться понимать. Вот как солнце. Солнышко клеит всех. Но если. Вот как летом, если долго загорать, то можно загореть. То есть с солнцем. И также, если вы будете себя любить очень сильно, то есть начинать уже проявлять свой эгоизм, это будет уже неправильно. Надо именно любить себя умеренно, чтобы вы могли правильно себя оценивать со стороны себя хвалить. Также награждать себя чем-либо там вкусняшками, либо же определенными теми мечтами, которые вы хотели, например, купить что-либо. Баловать себя там разными интересами, фильмами, что вас интересует, или творчеством, также шить, вязать. Судьба вам советует, чтобы вы хорошо относились к себе и обратили внимание на вашу жизнь, как вы живете, как вы жили и как вы хотите жить. Что именно у вас было, что сейчас есть и чего вы хотите в будущем. Обратите внимание на то, что происходит вокруг у вас, что именно судьба хочет вам сказать, может она вас куда-то хочет направить. Возможно, вы думаете, что вот судьба идет своей дор... ну как бы все судьбой предначерплено, вот я иду как бы по судьбе, по своей дороге, но если вдруг судьба вам на что-либо намекает, вам надо прислушаться именно, обратить внимание. Если даже у вас есть не то что интерес, а вот именно... Числа у вас постоянно, да, вокруг вас Вы обращаете внимание, да, возьмите, почитайте К чему это? Может, к нумерологии вас именно Хочется судьба завлечь, чтобы вы понимали Либо же там отучиться на там, На бухгалтера, либо же начать Хорошо разбираться в математике Изучить ее хорошо, возможно, вы в школе ее плохо изучили Там умножение таблицы не все знаете на Поэтому обязательно обращайте внимание на вашу судьбу Что вас окружает, чего вы хотите, И обязательно стремитесь к тому Чего вы именно желаете Также надо благодарить свою судьбу за то, что у вас есть То, что у вас, то, что у вас было, то, что у вас есть И то, что вы хотите, чтобы именно Судьба могла вам не просто подарить, а чтобы вы могли с радостью не просто получить, а вот еще, и приложить свои усилия к тому, чтобы именно получить то, чего вы хотите, о чем мечтать. То есть не просто стремление и желание, но еще и действовать. Надо не только полагаться там на веру, там, на надежду, или вот что вот желание исполнится, и все. Подумайте, как бы желание исполнится, но еще прилагать свои усилия. Стремиться делать, не просто лежать и смотреть на то, как бы будет исполняться, а именно тело действовать. Движение это жизнь. И судьба. Хочется, чтобы вы обращали внимание не только на то, то что у вас есть, а еще на самих себя, со стороны смотрели, как вы относитесь к другим людям, как к вам относятся И также понимать вы должны самих себе в первую очередь. Свои желания, свои мечты. Какие-то мечты должны остаться мечтами. Они существуют для того, эти мечты, чтобы мечтать. Не обязательно все мечты должны ваши исполняться. Какие-то мечты, их можно исполнить, а какие-то мечты пусть останутся мечтами. Если мы все мечты будем исполнять, то о чем потом мечтать? Поэтому некоторые мечты... Обязательно оставляем, чтобы мечтать, а другие мечты надо исполнять, стараться. Можно дать, например, месяц. Вот помечтали о чем-то, хотите, чтобы все это сбылось. Месяц ждите, если ваше желание судьба не хочет исполнять, и говорит: Ну смотри-ка, но чтобы исполнить эту мечту, надо то-то, то-то, то-то. И судьба говорит: давай-ка ты сама или сам делай то-то-то, то-то. И судьба ждет, справитесь вы или нет. Если же вы берете исправляетесь и делаете все то, что надо, чтобы исполнилась ваша мечта, то последующая мечта судьба может с легкостью вам исполнить за ваш труд, за ваше стремление. То есть уже вам помогать в том плане, чтобы вы могли. Не только отдохнуть именно от того, чтобы да, возможно, устали работать, чтобы там заработать деньги, купить то, о чем мечтать, но еще дает отдых в плане душевно, чтобы вы не мучились там терзаниями, получится, не получится, а вдруг все-таки не исполнится или исполнится. То есть вы уже можете спокойно полагаться на судьбу, на судьбу и уже, например, два месяца дать. За два месяца исполнится или нет, и так далее. Но самое большое это вот год. Можно год ждать, и если вдруг судьба не хочет вам помогать исполнить вашу мечту или ваше желание о чем вы мечтаете, то... На следующий год, вот ровно 12 месяцев прошло, целый год прошел, значит, на 13 месяц уже в следующем году в первый месяц вы уже исполняете сами свою мечту. Ну, смотря когда вы загадали, вы же можете и летом загадать. Там 6 числа в июне или в августе, или там вообще осенью, там в октябре. И уже считать, вот месяц, ой, месяц, а год уже проходит, 12 месяцев прошло, все. Значит, сами исполняете свою мечту. Не забывайте про себя, про своих родных, про близких, про родственников. Также про нашу планету Земля. Наша планета Земля, она все нам дает. И питание, и дом. Но бывает правда, что вот... Настроение природы проявляет себя не очень хорошо. То зима холодно, то осенью дожди, а летом жара. Вот. Поэтому мы же одеваемся по погоде? По погоде. Мы же зимой не можем выйти вот в летней одежде. Также и судьба. Если судьба оставит вам какие-либо препятствия, вам надо это преодолевать. Берете себя в руки, берете все свои силы, собираете и преодолеваете. Все препятствия вы сможете преодолеть в своей жизни. Всем пока.